Только этими четырьмя телами наше сознание не ограничивается. У нас есть еще сверхсознание, каузальное тело, будхиальное и атмическое. И каузальное, будхиальное и атмическое тело образовывается как итог взаимодействия первичных стихий. А любое взаимодействие, мы с вами знаем, всегда идет на конфликте. Значит, соответственно, и наши тонкие тела уровня сверхсознания точно так же образованы на конфликте, имеют суть конфликта в своей основе, своей природе. И про это забывать ни в коем случае нельзя, что развиваться эти тела будут только тогда, когда мы право на этот конфликт в самом себе примем. И пока в человеке идет внутренний конфликт, он имеет тенденцию к развитию. Пока как, только он успокоился, только он сказал, все хорошо, я всего достиг, я все умею, я все знаю, все. Это психологический и не только покойник, да? сначала психологический, а потом уже и все остальное. догонит, не сомневайтесь. Поэтому конфликт, который образовывается на уровне каузального, будхиального и соответственно атмического тела, он прописан просто в природе в своей. Развитие будет тогда, когда этот конфликт будет обусловлен. Конфликт каузального тела это взаимодействие двух стихий, воздух и вода. Мужское влияет на женское, воздух гонит воду. Вода, соответственно, инертная структура, инертное вещество, оно сопротивляется, оно не любит движения. И мы с вами, когда в воду погружались, мы это заметили, это инерция, абсолютная инерция, растворение вместе со всеми, становясь со всеми живыми единым механизмом, мы получаем эффект отсутствия своей собственной воли, отсутствия своей собственной самости, мы такие же, как все. Мы с тобой одной крови, мы с тобой одного разума. Именно от этого неприятия, этого качества мы избавляемся. Почему? Потому что есть обстоятельства, есть ситуации, когда это качество может, например, как минимум спасти жизнь. Да, даже если мы будем не будем говорить о таких крайностях, а просто посмотрим вот на эту схему, мы видим, что все человечество в массе своей идет в сторону будущего, то есть в сторону смерти, свободы, хаоса тяготение идет в сторону воды, мы не можем противостоять этому эффекту, потому что это, это общее движение. Если мы будем идти поперек воды, то очень скоро нас задавит собственная же толпа, окружающая нас. Если мы будем идти в обратном направлении, мы столкнемся с тем же самым эффектом. Так что для того, чтобы выжить в мире себе подобных, нужно иногда включать в себя это инерционное движение и понимая, что инерция сбережет силу. Когда тебя подхватывает общая толпа и несет какой-то отрезок времени в определенном направлении удобным для тебя, ты в этот момент экономишь силы и время можешь заниматься еще чем-нибудь. Согласны со мной? Согласны со мной. Хорошее качество, хорошее. Зачем же ему противиться? Надо просто правильно уметь его включать. И когда нужно включать его осознанно для того, чтобы сэкономить силы, сэкономить время. Это как движущаяся лестница. Да? Можно по ней. Подъехать на какой-нибудь этаж, не топтать ноги, в это самое время заниматься чем-нибудь другим. Но это всегда конфликт. Воздух давит на воду, вода сопротивляется. И вот это сопротивление как раз и есть основа каузального тела. В рамках этого сопротивления в каузальном теле закручивается не поток, а воронка. И вот эта воронка каузального тела как раз и образует некую способность сознания захватить в свое поле должное количество уже сформированных событий. И чем ярче и яростнее эта воронка, тем большее количество событий становится доступно тебе для выбора. Возьмешь ты, возможно, не все, но у тебя уже появляется возможность выбора. Ты можешь в этом событии поучаствовать, в этом, в этом, в этом, в этом, и причем в некоторых из них совершенно одновременно. Качество этой воронки и скорость ее вращения зависит, конечно же, от степени. Взятие воздуха и от количества воды, которое ты возьмешь. Малое количество воды, большой воздух, он тебе закрутит эту воронку, но она не сможет размахнуться, потому что не хватит воды. Большое количество воды, но малый воздух будет недостаточно для того, чтобы она закрутилась, вот эти и центростремительная силы, помните, да? они должны быть присутствовать и присутствовать в хорошем количестве. Поэтому чистка, которую вы сделаете, она будет предопределять вашу событийную включенность. Много событий это хорошо, но этими событиями надо уметь управлять, в них надо уметь ориентироваться. И это качество дает следующее стихийное сочетание, это огонь и земля. Та самая вертикаль, которую мы в себе возбуждаем в качестве оси личности Я-Есмь, тот, кто я есть, но мы всегда возбуждаем ее информационную природу, а эта природа ее энергетическая. Если мы их соединим вместе, наше я есть" начнет работать совершенно автономно, нам не нужно будет постоянно возбуждать в себе это качество, хвататься за матрицу, да, входить в медитацию, она будет работать совершенно автоматически. Но это тоже конфликт, причем конфликт первичный. Первичный огонь и первичная земля вступают в конфликт, потому что это как в тех же самых мифах об этом рассказывается. Уран фактически насиловал Гею, да, и она вынуждена была рожать от него детей, не разбирая. Да, то есть это Яростное это мощное внедрение в материю, внедрение идей в материю. И на этом конфликте, конечно же, строится и наше будхиальное тело, потому что все наши ценности и убеждения мы формируем как раз именно на этом самом конфликте, выбирая нужное и ненужное, отсекая от различных идей свою собственную которая абсолютно вступает в резонанс с вашим я-есть. И это конфликт глобальный, тотальный, потому что идей много, и есть идеи общепринятые, есть идеи положительные, есть идеи э, всем остальным обществом, принимаемые очень хорошо, и задача сознания создача будхиального тела, сформировать в себе ценностный ряд таким образом, чтобы он не противоречил твоей ⁇ я есть ⁇ Потому что если он противоречит, все твои первоосновы, соответственно, опыт ⁇ я есть ⁇ начинают наполняться специфическим способом. И, возможно, этот способ не совсем тебе подходит. Мы с вами будем еще разбираться этим вопросом и более подробно решать тему связи первооснов друг с другом. Там есть определенные закономерности, есть определенные правила, есть определенные методы, как это делать. Но это будет потом, на последнем курсе стихийного факультета. Сейчас же можно сказать, что возбужденный огонь и Земля будет стараться сделать так, чтобы вы пересмотрели свои ценности и убеждения. Пересмотрели в обязательном порядке. Но произойдет это только тогда, когда... Что такое у нас? Земля и... Огонь будут вычищены абсолютно, потому что Земля предполагает саму базовую структуру, неизменную структуру первооснов 12 штук, они должны быть яркие, активны, выражены и никакая не находиться под спудом, да? Например, первооснова зла, она есть в каждом человеке, но наполнять мы ее будем в самую последнюю очередь, потому что так нельзя, это неприлично. Мы ее будем наполнять только тогда, когда все остальные будут уже наполнены. Когда выхода уже другого не останется, когда твоя реинкарнационная задача в следующем воплощении будет исключительно наполни свою первооснову зла и будешь свободен. А это что значит? Ты либо сам творишь зло, либо становишься объектом приложения, которому творят зло. Но это судьба Уй. Лучше уж все равномерно, да? как-то в течение жизни. Недаром профессиональные ведьмы говорят, Соблюдай закон равновесия. Сделал кому-нибудь добро, немедленно поди, сотвори зло, чтобы не нарушать закон равновесия. Обязательно. И это юмор юмором, но это на самом деле так оно и есть. Вы должны это видеть. Элементарно, совершая какое-то деяние, вы должны обрести навык видеть, кому и как оно приносит добро, а кому и как оно приносит зло хотя бы на этом уровне уже вы будете иметь дуальность вид да? Конечно творит, конечно творит другое да, в мире он уравновешивает в мире, но не в своем сознании, потому что где внимание там и энергия. Если ты не видишь, кому ты причинил зло своим поступком, первооснову зла ты не наполни. Напол только первооснову добра. То есть опять же мы видим внутри сознания перекос. Значит, что такое зло тебе даст окружающая реальность? Он тебе просто подсунет события, где скажешь, ой, зло. Хотя с точки зрения оккультизма, с точки зрения магической структуры добро и зло это не нравственные понятия, это информационные понятия, где добро это методы универсальные получения результата, прошедшие метод естественного отбора, а зло это методы не универсальные, метод естественного отбора не прошедшие, то есть неэффективные. Вот с этой с информационной точки зрения добро и зло рассматривается именно так и никак иначе. То, что они стали морально-нравственными понятиями, это заслуга религии. Это они ввели эти понятия как нормы морали, а изначальное их предназначение, изначально их смысл заключался совершенно в ином Если вы оперируете этими понятиями как морально-нравственными, то вы увидите, что это именно так именно так. Не давая ребенку кушать сладкое перед обедом, вы делаете для него добро, хотя, хотя, хотя фактически вы наносите ему вред, вы ограничиваете его в его желаниях. Да, да, и так совершить, чтобы уже всегда все запомнили, что это было добро, и всем показать, да, это активно. Давайте вернемся к нашим баранам. Таким образом конфликт огня и земли будет предполагать развитие вашего будхиального тела. Конфликт этот заключается, что огонь, идейность хочет внедрить себя в плоть, а плоть, то есть вы сами выбираете, какую идею принимать, какую не принимать. Понятно объяснила? В этом, на этом уровне происходит вопрос развития будхиального тела. Будхиальное тело иерархически выше каузального, значит, соответственно. Стихии, сочетание, стихийное огонь Земля управляют стихийным сочетанием воздух и вода, как будхиальное тело управляет кавузанием. Выглядеть это в реальной жизни будет как включенность только в те события, которые абсолютно совпадают с вашей идеей, доминирующей идеей в вашем сознании, и не включенность ни какие-либо другие события. А это предопределяет, что одни эгрегоры становятся для вас друзьями, а другие эгрегоры становятся врагами. События, которые сформированы дружественными эгрегорами, попадают в сферу вашего внимания, попадают в сферу, вашего, в сферу, в сферу ваших интересов. А те, которые устроены враждебными, отлетают от вас как незначимые. Вот если все стихии развиты таким образом, и конфликт этот вами регулируем, то все получается именно так, как я сказала, а соединение двух этих систем, уже двух в совокупности дают крест стихий, который раскрывается к чакру и сознание получает прямой доступ к атмическому пространству, то есть к пространству абсолютной информации. Надо два слова сказать об отмане, чтобы вы не испытывали иллюзии на эту тему. Там собрана лишь та информация, которая должна быть воплощена в нашей сегодняшней реальности, и в завтрашней реальности, и в послезавтрашней реальности. Только те события, которые уже утверждены как обязательные. Там нет событий, которые должны сформироваться в другой реальности. Там нет событий, которые должны сформироваться в другой вселенной. Там только те, которые должны вот здесь и сейчас точно быть взяты. И, соответственно, прошлые события, как информационная структура, предопределяющая эти самые события, воздух, вода, должны быть равновесны. Обычно этой информацией пользуются эгрегоры как своим топливом, как базовым, базовым материалом для того, чтобы перекомпоновать эту информацию, распределить по уровням, распределить по эгрегориальным слоям и, что называется, выдать технические задания всем остальным ниже лежащим эгрегориальным структурам, всем серьгам, сестрам по серьгам. Этим, собственно говоря, они и занимаются. Чем эффективнее эгрегор внедряет технические задания выше, структур надатманного пространства, назовем его пока так, тем в большей степени он иерархически превышает все остальные. Чем меньшее количество событий может сформировать эгрегор тем, ниже он ложится по иерархии. Таким образом эрар, эра, эгрегор рода и семьи иерархически ниже всех предопределен этой нижней позиции, что он будет внедрять события только для своих кровников, только для родичей и ни для кого посторонних. Может быть, там соседи где-то поучаствуют. Но жители соседнего дома или там соседнего квартала, они уже не будут участвовать в событиях твоей, твоего рода и семьи. Поэтому его функциональность достаточно мала. Так как эгрегор государства обладает возможностями несоизмеримо большими и дает события не только для вашей семьи, а еще десятка семей находящихся, то и сотен семей, находящихся рядом с вами, и огромного количества там фирм, предприятий, структур, профессиональных институтов, элементарно перераспределяя между ними доходность, да, и перераспределяя между ними деньги. То есть функционирование эгрегора государства значительно выше. Также значительно выше стоит функционирование эгрегора религии. Правда, надо сказать, что последние годы эта ситуация начинает меняться. И в некоторых странах, например, в нашей, а также в некоторых странах христианизировано христианство начинает сдавать свои позиции и дает возможность управления нравами и моралью именно самому государству. То, что мы сейчас с вами видим в Европе, это, скажем так, первая ласточка, это пробный шар. Да, если религия разрешит... Однополые браки, это значит, что мнение государства стало для нее важнее, чем мнение священного писания, называется сидят на канале, вот они сидят на канале, как раз выражается в том, что они получают доступ к этому еще не сформированному информационному слою и могут его паковать так, как хочется. Очень многие фантасты, которые действительно писали гениальные произведения, не, взгляд, не взглядом на будущее, да, не, не, не фантасты, которые предопределяли, что там, а которые вылавливали принципы, причинно-следственные связи, настолько универсальные для любого будущего, что на этих принципах делали действительно гениальные произведения. Ну далеко ходить не будем, братья Стругацкие, все знают. Да? Вот это вот как раз те самые люди, которые сидели на канале. Наш современник Лук Лукьяненко. Тоже сидит на канале. Те, кто знают его книги, знают, что он мысли излагает, но абсолютно универсальные. Вот абсолютно универсальные. И как ни копни, если его аллегорию рассмотреть со всех сторон, ты понимаешь, что это действительно гениально. А если в этот момент начинает добавляться второй автор, то это уже теряется Нет, смотря зависит, какую функцию выполняет этот автор. Может быть, он просто форму как бы помогает с формой, один качает информацию, другой помогает с формой. Вот тот, кто сидит на канале, как правило, очень редко когда владеет словом, владеет формой, он качает информацию, но для того, чтобы облечь ее в слова, нужно немножко иную структуру сознания ему, то есть нужен, грубо говоря, лидобработчик тот, кто изложит это нормальным человеческим языком, поэтому всегда они обычно работают парами, один на канале, да, другой приобретает вид. Нет, Пушкин это гений. Пушкин это гений. Гений, он способен и так, и так. Гению пара не нужна. Но есть предположение, что у гения всегда есть незримый помощник.